Привет, друг! Сделал рампагу, но никто ее не смотрит. Отправляй ее нам по ссылке в описании, ставь лайк к этому ролику и жди следующий выпуск Rampage 10. Возможно, именно твоя рампага попадет в него. А может быть она уже и в этом выпуске, так что смотри до конца и обнимательно. Ну, собственно, что делает инвокер? Подбрасывает четверых, уверенно добивает бедного несчастного Арквардена и впереди только маленькая крыска, которая надеется убежать и не знает, похоже, что у инвокера есть гем-гем, который позволяет ему легко спалить баунти-хантера и разбить ему лицо. Ничего сложного, но неплохая рампага для старта. Антимаг, антимаг, который нафармил все, антимаг, который смог и теперь уверенно раскладывает команду противника. Честно говоря, рампага довольно простая, но сделана она просто потому, что антимаг всю игру успешно играл и это достойная Награда за его победу, за то, что он нафармил Теперь он может вот так вот позволить себе <смех> Не жалеть своих противников Следующий наш герой, один из моих любимых персонажей Признаюсь честно, Кристал Мейден Вот так вот в наглую, 4 керри практически перед ней стоят Но Кристалку, знаешь ли, не напугаешь и она вот таким а, нехитрым способом легко раскладывает всех остается а только Хаус Найт Но у Цемки есть э, блинка И она легко вот так убивает и Хаус Найта тоже Хорошая рампага, достойная. Трульвардор, до свидания, малыш, до свидания, малыш. Без шансов. Что у нас дальше? Банша? В последнее время довольно часто играют этим персонажем. Достойный герой, интересный. Я немножко удивлен, что нет сала. Напишите, пожалуйста, в комментариях, почему у этого пацана нет сала. Для меня это непонятно. Я считаю, что сала хотя бы на единичку бывает для команды очень-очень полезно. Но, возможно, я рак и чего-то не понимаю в этой игре. Возможно, эти за иглы уже не нужны. Тем не менее победители не судят, Абанша с копейками хп остается и умудряется убить Пуджа И урна ее, кстати, не доедает Энигма, конечно же, Энигма С рефрешером, блэкхоллом, ну сами понимаете, что сейчас будет, сами ну, вы, вы, ребята, взрослые Вы такое уже видели, тем не менее четырех парня нападают в блэкхол, рефрешер Немножко неудачный второй блэкхол, потому что только двоих не задевает лича, откатывается блин, и лич, собственно, будет догоняться уже вот так руками. Ну что ж, неплохая рампага, но честно скажу, на Энигне я видел рампаги и покруче. Фурион! Хорошо закрыл! Кавычка, конечно, хорошо закрыл. Герокоптер в него влетает, кидает туда ракету. Это немножко останавливает фурион, но тем не менее, два подряд у него уже есть. Самое интересное, что у него и до -то толком нет, но и минуты игры, как вы видите, довольно ранние. И вот так вот, не напрягаясь, Фурион убивает пятерых, просто практически райт-кликом. Практически райт-кликом, потому что больше просто нечем. Клокверк, красивый мужчина, уверенно убивает Кристал Мейден, но, к сожалению, получает по голове от Кентавра, вовремя, вовремя прожав Блейд Мейл. У Кентавра не так много хп, и Клокверк, естественно, этим пользуется, врубает ему ответочку и мстит за то, что тот, его, тот ему досаждал, скажем так. Эмбер Спирит, много у него ХП, но опять же не смотрит он за своим поведением. Трек Баунти Хантера, но вовремя прожатый блейдмейл позволяет как бы намекнуть пацанам, что не все так плохо у Клокверка. И просто намансил. Намансил свою рампагу. Красиво, 96 хп, но выжил и сделал рампагу. Лондруид, вот этого парня я точно не видел очень давно, хотя герой, безусловно, очень достойный. Я вспоминаю International моей молодости, да, когда адмирал Бульдог на этом герой раскладывал, но ну, уверенная быстрая рампага на лонике. Эмбер Спирит не самый крутой персонаж на мой вкус, хотя многие его уважают, любят, э, ценят, ну и в общем-то что не ценить такого парня, который вносит огромный дэмэдж, еще и АУЕшит как злая собака. Хорошая рампага, даже крест не помогает бедному несчастному Пуджу. Но Дазл молодец, Дазл здесь отыграл по полной, просто шансов уже не было, он пытался реально сейвить. Мало хп у Эмбер Спирита, <laughs> неудачный хук от Пуджа, ну и собственно вы видите то, что видите. Спасибо, что посмотрели, ребят. Присылайте свои рампаги по ссылке в описании. Давайте наберем на этом ролике 10 тысяч лайков. Это вполне реально, а для меня это большая поддержка. Спасибо, спасибо большое. Ставьте лайк.